Торговая марка Art of Choice представляет массажный стол MIA. Это двухсекционный массажный стол со скругленными углами. Округление углов позволяет специалисту по массажу беспрепятственно перемещаться вокруг рабочей поверхности стола. Модель MIA представлена в нескольких цветовых вариантах. Массажный стол раскладывается в течение нескольких секунд.